Ты что зато опять пошел в организм? Ты владелец всех денег мира? Нет. Да я так и знал. Какой нахуй сервер по ГТА?